Так, дорогие друзья, боевые товарищи, у нас сегодня не только праздничный день, потому что день ракетных войск и артиллерии, но не впервые здесь уже была. Я думаю, что для всех мужиков это действительно любимая актриса, женщина ее тоже знает. Но я хочу сказать, что мало среди людей творческих все-таки так тесно связанных с авторской песней, именно с авторской. Вот Лариса Анатольевна Лужина, которая прошу Ларисочка, если можно, выдвигайтесь сюда. Ей Посвящал песни Владимир Высоцкий, если помните фильм «Вертикаль», «Но что и до меня она была в Париже» и так далее. И ей посвящал стихи Булат Шалович Акуджава, «Черное море», да, Лариса? Да. Я очень хочу, чтобы, ну вот хоть, чтобы мы увидели и почувствовали вот близость, я уж не говорю, что Лариса, любимый мой фильм это, как ни странно, не, не на «Семи ветрах», а «Доктор Шлютер», где вы играли и Еву, и дочку. И я думаю, вот было бы счастье, знаешь, в юности, любить маму и потом любить дочку. Но это не удалось, но с мамой мы можем... Ларисыч, если можно, скажите ворус. Спасибо большое. Спасибо большое, вы знаете... Спасибо, во-первых, что доктора Шлютера вспомнили. Об этом уже никто не знает и не помнит, к сожалению. Но картина была очень хорошая, очень жалко. Я, можно было бы и сейчас показывать, как сериальный такой фильм. И действительно хороший был фильм. Ну, что делать? Ну, не показывать, не показывать. Спасибо, Виктор, большое за это. Вы знаете, я хочу... Я действительно не первый раз в глухаре. И спасибо, что меня вытащили сегодня к вам. Потому что как бы я вернулась свою... Юность, что ли, в свою молодость, потому что 60-70-е годы золотой такой был век, когда действительно песня авторская, она была очень в почете, все любили, у всех были гитары. И везде, в каждом доме, когда где-то собирались компании, это всегда была гитара, и всегда был кто-то, единственный исполнитель своих авторских песен. И это всегда было... Я всегда учила своих вот внуков все. Хочу сказать, возьмите гитару, у меня трое внуков. Ну, научитесь петь. Вы знаете, вы будете, все девчонки будут ваши. Потому что я вспоминаю, когда Володя Высоцкий садился вот так вот, ну, невзрачный внешний, кто помнит невысокого росточка, вот так особо сразу на него внимание ты не обратишь. но Виктор, в отличие от меня, он, видите, как красавец. А, а вот Володя был как-то так. Но ну, когда Володя брал в руки гитару и начинал петь, то уже просто взгляд от него нельзя было отвести. Так же, как от Булата Шалычаку Джавы тоже. Потому что они покоряли вот своим, своей душой, своим голосом. Не знаю, своим даже каким. Они становились красавцами. И в них, конечно, влюблялись. И я, поэтому я говорю, я вернулась как бы, в свою молодость, потому что я помню Володина выступление, помню Булата Шаловича выступление. Я вообще с ним ходила, он меня целый год водил за руку по, по всем выступ, своим встречам, которые проходили в таких небольших кафе тоже. Я помню, вот напротив МХАТа, там Камергерский переул, mm -hmm. и, проезд, и там было такое кафе, там обычно молодежь собиралась. Я помню, как вот так вот сидели прямо на ступеньках, студенты собирались. Вот с Булат Шаловичем я приходил туда. А Володя, обычно он тогда был запрещенный в эти 60-е годы. И действительно, он только мог петь. Вот, слава Богу, сейчас есть возможность есть выйти вот так вот в хорошее помещение на сцену. А тогда этой возможности, к сожалению, у того же Высоцкого не было. И только благодаря только вот компаниям, своим друзьям, где он мог брать гитару в руки и исполнять свои песни. Я а до сих пор помню, когда он приходил, приезжал ко мне на Удальцова. Это еще до да, Вертикаль, мы уже снимали как раз этот фильм. Там мы подружились, собственно, и он пел, как раз написал эти песни ⁇ Порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь ⁇ Вот эти вот все потом на таукита, но вообще все его там известные вещи. И они были такие достаточно мощные, когда он пел ⁇ Спасите наши души, мы гибнем от ту душу, спешите к нам ⁇ он это делал, я жила, жила, жила на 10 этаже, он пел в такой полный, но, естественно, он не мог петь. Вот как и все барты и исполнители своих песен, они же не могут просто так взять и через губу исполнить свою песню. Это не получится. Каждый раз выходит человек, берет в руки гитару, берет микрофон, он, он поет это с душой, понимаете? Это душа, это ощущается. Сегодня мы это тоже чувствовали, сидя сейчас вот здесь, в этом, в этом помещении, с как Валой, Витя выступал, понимаете? И вот я я помню, как Володя пел, он, конечно, июль месяц у нас открыт был балкон, а еще тогда мало знали Высоцкого, он еще был нелегален, поэтому никто, так сказать, только друзья знали, как он поет. А у меня две бабушки жили подо мной тогда. Ну, сейчас, ну, бабушки, ну, сейчас, может, я бы так их не назвала, но, в общем, они бабушки были тогда для меня. И они, значит, не могли понять, что там кто-то орет благим матом, вообще громким голосом, чего-то кричит. И они на меня написали, в суд подали на меня, в товарищ, у нас кооператив был, и мне. подали в товарищеские сутки за то, что Володя Высоцкий у меня дома исполнял песни. Потом, когда прошло время, когда Володя встал, когда вышла Вертикаль, когда он стал уже легально, звучали его песни, они потом подходили ко мне и говорили, "Они а нельзя ли послушать еще Владимира Высоцкого? Я говорю, вот теперь, ребятки, уже поздно, милые мои бабушки, поздно. Вы знаете, вот и до сих пор вспоминают у Бардовские Вот те песни, понимаете, как... сейчас, конечно, как бы все это ушло немножко, а вот тогда они жили. Я до сих пор, у меня звучит по чему-то в голове. Ах, душ та, что моя косолапая, что ты болишь, что душа кровью капая, кровью капает, до да, пыль дорожную, не случится со мной невозможно. Это, по-моему, Юлий Клим, да? Ким был. Это его песня, да, Юли Кима. Также желтый, я помню, по, по мосту идет оранжевый кот. Вот помните, все эти бардовские эти песни были? А у Володи какая была песня хорошая. Вот вы сегодня начали... Про Родину, про Россию, про Русь, о том, что сейчас происходит. А Володе есть такая песня: Я только одну строчку запомню. Я полностью не помню, когда он получает треугольничек, солдат получает, идет в атаку, должны идти брать высоту. И получает он солдат получает письмо из дома треугольник. И, а в этом треугольнике было написано, что девушка от него уходит, что она встретила другого любимого человека, влюбилась, и она, так сказать, уходит от него. И у нее есть такие строчки. «За минуту до смерти в треугольном конверте пулевое ранение он получил. Вот что значит сила, вот сила, вот, вот это. Я когда слушала песню Володину, это вот мороз по коже слезы наворачиваются на глаза, понимаете? Я очень завидую авторским исполнителям авторских песен, потому что эти люди вот живопись, живописцы, композиторы поэты, это люди свободные, понимаете, мартисты, подневольные, мы крепостные, у нас этой свободы нет, мы все равно зависимы все, а вы свободны, вы находитесь в таком согласии друг с другом, комфортно чувствовать себя в одиночестве, понимаете, сами с собой, и вы можете заниматься другой профессией, но приходите домой, когда вы стоите сами с собой, вы берете карандаш вас бумагу, вы начинаете переживать то, что вы, может быть, сегодня увидели, то, что встретили, то, что прочитали, то, что происходит. Вы можете выразить свои отношения ко всему, что происходит в, эту, в, эту, в сегодняшний день. Вот можно все сказать, понимаете, это ваша душа. И все эти песни написаны духовно, от души, от сердца. Почему они воспринимаются действительно людьми? Вот и сегодня здесь, смотрите, пришли люди, которые... Мы чувствуем себя как в одной семье, понимаете, это не фанатизм какой-то, когда из эстрада, шоу-бизнес, когда кричат, о Благиматом, не понимая, что там поет на, на на сцене, но зато идет такой какой-то заряд непонятный, совершенно не очень здоровый. А здесь ты отдыхаешь, ты отдыхаешь из и соприкасаешься с вашей же душой. Почему говорят, что... Это же прекрасно, потому что вот иконы наши тоже написаны духовно, понимаете, они души, перед ними можно молиться. А перед живописью, наверное, итальянцев, перед, и перед даже возрождением, перед ними им молиться нельзя. Их можно только воспринимать как произведение, да, как живое, как потрясающее произведение. А наши иконы – это духовные. Также и вот ваши песни авторские, они тоже очень духовные песни. Я хочу... Всех поздравить сегодня с тем, что вы слушаете вот прекрасного, прекрасного. Он хотел, говорит, не надо обо мне ничего говорить, но я все равно скажу, потому что действительно прекрасного исполнителя и автора. И дай Бог, я хочу просто, поскольку здесь сидят люди разных профессий, и, знаете, вот есть такой, я очень люблю, у нас есть такой хороший поэт, слава Богу, по-моему, он еще жив, и дай Бог ему здоровье, Виктор Боков. Виктор Боков, у него есть такое хорошее стихотворение, я его безумно люблю. «Жизнь – ужасная штука, если о ней помыслить. То тебя повесят, то тебя повысят. То тебя в генералы, а то тебя в рядовые. То тебе гонорары, а то тебе чаевые. То тебе Франкфурт и Дрезден, а то наоборот. Сунут в какую-то бездну к жабам Полесских болот». И все-таки жизнь – это чудо. А чудо не запретишь. Да здравствует амплитуда, то падаешь, что летишь. Визенька, полетов вам только высоких. И всем вам спасибо. Всего вам доброго. Спасибо, спасибо большое. Подожди, я, я помогу. Ну, вообще, я не знаю, после этого ничего не скажешь, поэтому Машка, на сцену. Саша, может быть, поставишь микрофон или нет? Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо всем, что пришли. По традиции спою три песни. Одна из них. Давайте вспомним ушедшего в феврале Игоря Николаевича Морозова. Вторая будет песня Юрия Кирсанова и третья – моего отца Виктора Верстакова. Солнце за скалы зайдет В этой дальней чужой стороне Мне гитара опять запоет О далеких друзьях, о тебе Мне гитара опять запоет О далеких друзьях, о тебе Наш еще не зажегся рассвет Нам с тобою пока суждены Раставание на тысячи лет и свидания в антрактах войны, расставание на тысячи лет. И свидания в антрактах войны, пусть за мною плетется беда. Ты не верь, что спасения нет? Ты ведь помнишь в трамвае всегда отрывал я счастливый билет. Ты же помнишь в трамвае всегда отрывал я счастливый билет.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 Гриф гитары цевью АКС, я б, конечно тогда предпочел гриф гитары цевью АКС, но опять выполняя приказ, мы шагаем навстречу судьбе. До свидания, я в следующий раз до пою эту песню тебе. До свидания, я в следующий раз до пою эту песню тебе. Спасибо большое. Песня Юрия Кирсанова как раз перекликается с тем, о чем говорила Лариса Анатольевна. Только в хорошем смысле о том, что женская любовь и память о ней спасают бойца. А Юрий Кирсанов находится сейчас в Донецке, не хочет оттуда уезжать. Интересно говорит, чем все это закончится. Будет до конца. Своей гимнастерке твое фото в блокноте храню, и в Афганских горах на привалах, на него я с надеждой смотрю, и в Афганских горах на привалах, на него я с надеждой смотрю, сколько сил мне дает милый образ. В этой проклятой Богом стране от осколков и пуль сберегает, и укажет дорогу к воде, От осколков и пуль сберегает, и укажет дорогу к воде. Я душою с тобой не расстался, И в далеком афганском краю. Хоть недолго с тобою встречался, Но тебя больше жизни люблю. Хоть недолго с тобою встречался, Но тебя больше жизни люблю. Ты везде и во всем помогаешь, Может, этого ты не поймешь. Вдруг случится, я падаю духом, ты со мною в атаку идешь Вдруг случится, я падаю духом Ты со мною в атаку идешь Да мне выпала доля такая За афганский народ воевать Над обрывистой кручей ступая Пыль глотать и ночами не спать над обрывистой кручей ступая, Пыль глотать и ночами не спать. Здесь везде тебя смерть поджидает, И в укрытиях не спят снайпера. Только шаг, лишний шаг твой оплошный, И закроешь глаза навсегда. Только шаг, лишний шаг твой оплошный, закроешь глаза навсегда В голубой тишине на привале Размышляю, за что мы льем кровь За всех вас, за тебя, дорогая Отправляемся в горы мы вновь За всех вас, за тебя, дорогая Отправляемся в горы мы вновь Видно, смерть меня очень боится, Ведь задание вернулся явно. Вот что делает милый твой образ, Вот что делает наша любовь. Вот что делает милый твой образ, Вот что делает наша любовь. Благодарю вас и песня Виктора Верстакова на нынешней войне. Быть может, смерть уже стоит у изголовья, И утром навсегда расстанемся с тобой, И все-таки любовь останется любовью. И все-таки война останется войной. И все-таки любовь останется любовью. И все-таки война останется войной. Распахнуто окно ветрами гиндукуша Маячит за окном гражданская война. Зачем в чужих горах мы сохранили душу? На нынешней войне душа нам не нужна. Зачем в чужих горах мы сохранили душу? На нынешней войне. Душа нам не нужна, Усеяна земля, Осколками державы Куда не сделай шаг. Кровавые следы Не обрести в бою, Ни вечности, ни славы, Ни честного креста, Ни жестяной звезды, не обрести в бою ни вечности, ни славы, ни честного креста, ни жестяной звезды. Быть может, смерть уже стоит у войной и все-таки любовь останется любовью и все-таки война останется войной большое спасибо за внимание А я чё спорю что ли? мне сейчас дорого это самое ну <как> ими можно раскрыть вот юра князев сегодня пришел раньше всех это я намекал что там есть у нас ребята которые повоевали да но когда он сегодня даже несколько опережая текст стал подпивать машки и все-таки любовь останется любовью все-таки война останется войной да это самое я думаю да <свят> <свят> то есть те кто сейчас сражается, мы им к сожалению уже мы старенькие мы не всегда их можем хотя володя маковей говорил что наши ровесники сейчас начинают тренировать вот этих наконец бойцов по-настоящему, чтобы они воевали там, да. Вот. Но по крайней мере, они иногда знают наши песни. Mm -hmm. это хорошо. Ну что, мы идем все равно по графику. Нас никто не собьет с пути истины. То, что сказала сегодня Лариса Анатольевна, я думаю, это просто останется в истории. Потому что никто вот так вот об авторской песне не мог сказать даже, потому что <laughs> у него не было отношения там личных я даже не спрашиваю, до какой степени. Э, с Высоцким СУКУДЖАВОЙ, но я думаю, что в очень близкой степени. Э, вот, и Лариса, сказочная сказочное А стихотворение Бокова, да, тот захотят по повесить, тот захотят этот самый повысить. Да? Прекрасно. Так, но ну, мы сейчас идем. Я не буду затягивать, но и не буду торопиться. Мы, мы как планировали, за два часа мы так и закончим. Возвращаясь все-таки к ракетным войскам, и к этим 70-м годам были странности, знаете какие -то... Вот сейчас, кажется, свободное время, да. А я думаю, сейчас какой-нибудь э, мальчик, курсант что-нибудь натворит в каком-то военном училище, да? Закурит где-нибудь не в том месте сигарету, да? Его накажет, выгонят. А мы вы же здесь мы и пили, и гуляли. К нам девчонки в казарму приходили. И вот это кажется, дикость, да, но мы были такие все-таки... Э, э -э -э. Ну, преданной там стране, хотя, может, там, белогвардейцы все это... Песня. И вот, когда отучились два года, когда действительно были так солдатами, нам ничего, потом нас перели в другую казарму, вот как раз это на садово улицу, я сегодня же что-то пел. И нам стали платить небольшую, но как бы стипендию, как студентам. Естественно, мы эту стипендию пропивали, И, в общем-то, жили не то, что голодно, но все-таки так. А От Садового спасской до Китайского проезда, где была Академия, ходил тогда автобус 98-й. Песня называется «Автобус 98-й». Мечты обязательно сбудутся, но вечно прибудут. А может я сегодня пел уже? Нет? Тогда снова. Мечты обязательно сбудутся, но вечно прибудет со мной Садовая спасская улица. Автобус 98 восьмой, Пивные ларьки в окружении, И через дорогу продмах. Войдите в мое положение, Пропить все и жить натощак. Я выучусь, стану ракетчиком, Женюсь, воспитаю ребят. Над жизнью своей искалеченной Расплачусь я вдруг не в попад. Жена удивленно нахмурится, Я выпью и снова со мной. Садовая, Спасская улица, Автобус 98. -й. Мы люди по-своему дошлые, Советские экс-юнкера, да здравствует, светлое прошлое, туманному завтра ура! притерпится жизни, и прилюбится, жаль юность порвется струной. Прости меня, Спасская улица, автобус 98 -й. Садовая спасская улица, автобус 98. -й. Когда Дандан писал, когда еще шла афганская война, и все думают, что о, блин, те, кто воюют, там они там да, ничего не понимают, там пушечное мясо, генерал. Да, ребята, все мы все понимали. Боюсь, что те, кто сейчас воюет, э, там условно говоря против Европы, ну не условно это, они тоже понимают. Да. Мы их подставили. Армия, оказалась не готова. Но победа будет за нами. И зато сейчас есть что -то. Ну, я, я хотел вспомнить Афганистан. афганистанцы Я решил написать, вот еще, когда шла афганская война, там, ну, и сразу после окончания дописал э, последний строф, Что реально творилось вот, в какой-то маленькой конкретной войне? безусловно дали маху мы десяток лет назад называя захершаха и высочество и брат моему завод плотину мы даем ему угля Да, любили мы скотину за хершаха короля до да, зубов вооружили утопи его хорон а вообще неплохо жили с этим самым Захиром и целуя господа не Тот, кто нынче выше всех Заложил кирпич фундамент под кабульский политех Но это Брежнев, естественно, дорогой. Но история, как средство по весоне кирпича Где Захир, где королевство, только камень и лича Началась другая эра, там, конечно, а не тут Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, Как с товарищем зажили, с этим самым даудом. Только снова дали маху, сей революционер Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, Целовал утрополично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, они здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, но целуем, словно брата Нура-Мура-Тараки. Правда дружит с Пакистаном, книги пишут. Из казны, как из кармана, много хапнул на детей И партийные разлады непутево примерял Расстрелял кого не надо, кого надо не стрелял Мы едейно с ним дружили, но готовили полки А вообще неплохо жили с нором-мором тараки Дали орден, дали займы и командовал сквозь смех Вира, нурмал или майна тот кто нынче выше всех но кроме сссР был у нура друг один мы приветствуем премьера по фамилии Амин задушил подлет с подушкой своего лучшего дружка и зарыл тарачу тушку среди афганского песка. Мы, конечно, телеграмма, маломинка, физдула, Мы не знаем вашей драмы, и у вас свои дела, Но согласно узам дружбы можем денег предложить И военного оружия, чтоб тебе спокойнее жить. В общем, жили мы неплохо, и сами нам до конца, Расстреляв его со вздохом, посереть его дворца, Сразу радио врубили, мол, афганская земля Про тебя мы не забыли, на бобра, как кармаля Правда, он буржуй прожённый, парчемистый, пустобрех Но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех Под надежную охраной посадили во дворце Где сидел он вечно пьяный с важной думой на лице Окрестили его Колей по фамилии бобров войск прислали, чтобы волю наломал в афгане дров. Но другой, кто был всех выше, в нашей собственной стране, Весь, как говорится, вышел, и в Кремлевской лег к стене, Мы порадовались с виду. Но задумались слегка Может быть, без Леонидов здесь не нужного брака Долго думали, однако, во все стороны поля За Боброва, за Вобрака, за Калюху Кармаля Да к тому же пересменка началась в родной земле То дроп, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле мы для каждой той заразы здесь сломали кучу дров Дожидайся приказа Он пришел, прощай, бобров Без подушки и без пули Тихо сделали дела, Глядь, уже сидит в Кабуле, а над жибулам Правда, в университете Он учился на врача И людей на белом свете часто резал с горяча Возглавляя органы хада, это их комитет. Кого надо да и не надо, Всех отправил на тот след, В остальном, нормальный малый, Мы с ним многое смогли. Да в Кремле пятно восстало, До свидания, наджиб. джип. Отоварили чекушки и афгашки, Кто имел в хайротоне или в хушке, Оказавшись, не удел. В общем, вышли из Афгана приказ дурацкий дан, Мол, зачем другие страны? Дома будет вам Афган И живем отлично, что ты? Мы опять в родной стране И трещим из пулеметов на гражданской на войне Веселятся демократы, президент кричит «Ура!» А по-моему, ребята, шахануть их всех пора Я пел уже лет много назад, короче говоря, если кто помнит, если кто прочитает, в двадцатом году, в основном из Севастополя ушла белая армия, белый флот, и мы тогда в девяносто пятом году, то есть через три четверти века, это упоминается в песне, да, мы как бы прошли по их пути. Но не до Турции, куда они пришли. Ну, сколько могли отойти на кораблике, бросили венки. Вот тогда я написал эту песню. А в двадцатом году мы так и не встретились из-за этого долбанного ковида. Да? Исполнилось 100 лет. Давайте все таки помянем. Да. Что меня тогда п -п -п потрясло? Ушло из одного Севастополя 70 тысяч человек, а в, до военной, то есть до начала Первой мировой войны население Севастополя было 70 тысяч человек. Крыма, Севастопольский рек и Малахов курган Нам опять объяснять то, что необъяснимо И сквозь слезы глядеть в мировой океан Вот когда мы поймем наших прадедов горем Спорить с волею Божьей и мы не смогли раз три четверти по русскому морю из России уходят ее корабли нам опять уходить В наше русское море из неправой страны, что отчизной была нам опять поднимать в одиноком просторе, на город с не задавшиеся в импера. Опять предлагаю вернуться в старую Москву 80-х годов. Вот наша первая казарма, где мы еще здесь были щенки, там это, начинали только службы. она была на набережной Марисы Терезы, да? а сейчас она уже опять Софийской набережной. Да? И мало кто уже знает, вот английское посольство раньше было тоже на этой же набережной. А, а тыл английского посольства, там целый такой был квартал. Он выходил на Болотную площадь, где потом были демонстрации. Это сквер Репина, это напротив кинотеатра "Ударник". И каждое утро была совершенно идиотская картина, когда человек 100-200 с обнаженным торсом, да, мы выскакивали туда на зарядку, и потом устраивали там свидание. Да. Песня называется «В тылу посольство Великобритании». Почему? Репин, ну ладно, ну будем будем в тылу посольства Великобритании, где-то скамейки и фонтан на первые курсанские свидания я приходил прекрасно ю и пья, близ памятника живопису Репину. Камечка стояла в темноте Волнительней не помню и нелепее Свидание в жизни, чем свидание те Московская, холодная, холодная Девчонка издевалась надо мной Чтоб через час прикинуться влюблённою Перед казарминною проходной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 не все слышно иногда слышно то что не слышно в зале кто-то по-моему сказал вот хорошо бы вернуться да, хорошо бы, да. но сейчас уже по-моему метро всех разогнали но когда еще лет 5 7 10 назад из песен своих которые я случайно слышал от тех ребят, которые там косят под афганцев, или были афганцы, чаще всего пели вот эту песню. Горит звезда над городом Кабула, Горит звезда прощальная моя, Как я хотел, чтобы Родина вздохнула, Когда на снег упал, вот так и я. Как я хотел, чтобы Родина вздохнула, когда на свет упал водок, Я лежу, смотрю, как остывает Над миноре там синяя звезда, Кого-то помнят или забывают, А нас и знать не будут никогда, Кого-то помнят или забывают, А нас и знать не будут никогда.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 я расстаюсь навек Я слезой последний провожаю Все с чем впервые Я расстаюсь навек Горит звезда над городом Кабулу Горит звезда прощальная моя Как и я хотел, чтобы Родина вздохнула Когда на снег упал, вот так и я как я хотел, чтобы Родина вздохнула, когда нас не упал в вот атаки. Вот сейчас думаю, как мы были в молодости, наверное, я один несправедливый. К тем, кто нас учили, воспитывали, наказывали, да. Я думаю, как нас берегли. Вот это, даже КГБ, генералитет. Меня бы из этой академии нужно было вышвырнуть, ну, буквально за, за первую же неделю, там. Антисоветчик, я говорю, что, ну, чего, ребята, в строю говорим. Вот, это ленин и еврей, это вот, устроили Бардак. Мы еще войдем в этот Кремль на белом коне. У нас был казар, прямо напротив Кремля, да? И все. Да, да. И потом однажды я попался на... Э, Принес на, на лекцию какую-то, самую. а я до этого учился в Московском институте. И мне ребята дали порнографические какие-то такие карточки там фотографии. И я на лекции, значит, ну, здорово там показал, не понимаю, что у нас академия-то сложная, тут грою КГБ. Конечно, мгновенно на, на перерыве уже доложили, да. И меня прям напротив, генеральский кабинет, начальника факультета, да, и он меня вызвал, он говорит, вот давай мне сейчас эти карточки, и, и все будет нормально. Я отдал. И, и меня не выгнали, он то есть не доложил в, в, это, в особый отдел. А если бы он сказал в особом отделе, у меня уже там такие дела были, мне вышвырнули отсюда. Вот, а фамилия была Столяренко, и он был хохол. Но почему-то, да, почему-то он говорил на о, о, о, о как, как. Сори». Ну вот и эту песню он знал тоже и вот за эту песню мне стоило выгнать из академии, а он значит, все просил да. и потом на распределение все-таки меня отправил в генштаб на узел связи генштаба да, в Москве стал. Какие люди были да и сколько они нам прощали, сколько мы им гадостей сделали. Ну, сейчас, да, был пойман вечером, однём а днем у генерала был прием, и генерал кричал, я так и знал, я накажу вас, а пока я отправляю вас войска, вы служите мы вас подождем. Прошло еще четыре дня, и снова вызвали меня, И генерал кричал, Не Сегодня ночью вы опять ушли по городу гулять, Вас офицер в казарме не нашел. Я тридцать лет да и полет, служил, забыв про белый свет, Зато хуже и дурак, но генерал, тупой до слез я службу нес, а вы я рапортом донес, что вовсе к вам доверие потерял. Я вышел злой без всяких мер Но курсовой мой офицер Тот час себя поставил мне в пример Он и коли разрешения нет Не бегал даже в туалет Хоть был готов, как юный пионер И через час от этих слов Я тоже был совсем готов И через черный ход я в самоход за двадцать бед один ответ ве от Дзержинского привет взаимно согласимся на развод. За двадцать бед один ответ ве от Дзержинского привет взаимно согласимся на развод. Спасибо моим однокашникам, что помнят эту песню, Да, но ну, представить, какие люди, да, были. Они же у нас за это все, да должны были и заничтожить а они они понимали что придурки а потом вырастет хорошими советскими людьми. Да? называется песня о новом арбате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 Я понимаю, что все понемножку устали, но осталось немножечко. Я вам могу даже сказать, сколько осталось четыре песни? Х Хватит. Мне же тоже выпить хочется. А вот я всегда мечтал написать какой-нибудь такой простой, но романс. Пока не удалось, но есть приближение. Называется «От берега любви до берега разлуки». С радости и муки от берега любви до берега на разлуки от берега любви до берега на разлуки.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 Военная песня для меня, она чем-то дорога. Почему ничего вспомнились мне? Те ветра, те снега, те пески, далеко-далеко на войне. Где мы были, как братья близки Пролетали в ночи трассера Разноцветные звезды войны И нам снились в горах до утра Ледяные солдатские сны Вот сижу над рекой Москвой На гитаре походной бринчу Я с войны возвратился живой я войну вспоминать не хочу, Остывает уха в котелке, Не в гляде вино, исползает сползает слеза по щеке, Что увидится нам не дано. И опять вспоминаются мне Те ветра, где снега, те пески, Далеко-далеко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 Главные слова, не мелодия Но мне, как всегда, очень хотелось написать какую-то хорошую мелодию Но не удалось Но вот приближение вот этой песни Чего? Ладно Песня называется «Улица школьная» Улица школьная, липы и скамья Касая рук, дрожа губ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 потерял я и друга и врага была война война была и мне другой не надо разве дано отличи добро от зла в пекле военного ада ведь все-таки война была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 Виню, что я живой Была страна, страна была И мне другой не надо Нет, ни скамьи, ни надежд Одна зала Непостижима я взгляду И все-таки страна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 Его. Ну, может не вспомнить, да. Ну, раз одноклассники просят, да, однокашники. А это у нас было. Каждый год мы выезжали на такие сборы летние, да, не обязательно в Тюратам. Сначала выезжали в Калужскую область, там Балабанова, Горачев отец тоже хохол, наш старшина. Да. И вот на последних сборах я написал: "Нас проводил Горачёв отец". Конечно. Нас проводил Горачёв отец, и мы сказали хором: у. Упрощенный вариант. Сказали хором мы, конец последним нашим сбором. А Балабанова, Калужская область. Прощай, Калужская земля, учебные площадки, Казарма, стрельбище, поля, гранаты и лопатки. Прощай, мой верный АКМ, кому тебя припишут, Тебя зачистил я совсем, Хоть ты ушел и жив. Ребята, все-таки у меня энергия кончается, Я хочу последнюю песню спеть. Спасибо, что вспомнили эту песню, Мы еще встретимся. Вот Лариса Анатольевна тоже была вот на выступлении, Где пели мы с Игорем Морозовым. Игорь Морозов, подполковник КГБ. Командир разведывательной диверсионной группы в Афганистане. К сожалению, в этом году, в феврале месяце, после начала вот этой операции, хотя это одно с другими связано, он умер, нас покинул. Я счастлив, что я успел вам показать песню, которую про него сочинил, или для него сочинил, вот. И он ее одобрил, потому что она называлась «Была не была». Но давайте так и жить. Да была, не было. Да что, мы все сделаем. Извиняюсь, что заканчиваю такой песней поминальной, но она не только про Игоря Морозова, она про наше вообще поколение.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 С этим нам расставаться Еще не пора. Это было давно, Это будет вечном. С этим нам расставаться Еще не пора. Пусть девчоночка та Стала женщиной старой, И костер прогорел,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 И война за окном и была не была. Спасибо. Так. У нас есть какое-то время, потому что в виде исключения после нас никто не выступает. Я обещал, что мы тут часами загуливать не будем, но в принципе сидим спокойно, добиваем, доедаем, пообщаемся. Спасибо всем, с праздником!